Всем привет, с вами Макс Риск, вы прикиньте, это уже, не знаю, уже даже третья пробная серия. В общем, давайте началом ролика, подпишись на канал, поставь лайк. Сейчас я там помню, что я хотел Брюкса хочу до 1100 кубков. И продолжим снимать, это хэштег, третья часть 1090. Там были проигрыши, там были фейлы, там жаловался на игру зуба. Ну не заснял, так что попробую еще раз так вот вот вам рекомендация новичков опять эти баги вот за лагу я проиграл вот там джейд есть уходите от джейда если видите джейд то вам лучше сваливать по хорошему ё-моё пошел вон ах ты такой а? иди сюда блин бегон. Ну еще добрасывается. О, вот, блин, такой хитрый. Сейчас тебя поймаю. Давай, иди сюда. Вот. Как знаете, блин, я такой не могу говорить. Ладно, сейчас тогда мы с вами будем искать предметы. Это, конечно, жестко, но Брюкс должен найти предмет и хоть бомбу, хоть бомбу. Вот, бомба, отлично. Хоть какая-то, но она будет. Так к Жал, что дровичок не ускоряет Брюкса. Это было, конечно, будет классно. Но ну, а Джейд это читере. Вот хочу пожаловаться на игру. Зуба, почему Джейд такой сильный? Он победил меня снова. Я уже не хочу играть уже зубы. Почему Джейд такой сильный? Может быть вы его там не пофиксите, а там уменьшите там силы? А то он за один удар и все сделал. Ну как там, за все удары там у него когти его перел, потом чувак, копьё и сразу вырубил. Он очень еще, кстати, быстрый. Он очень еще быстрый. Это нереально. Дали бы мне Джейда, то я бы затащил. Честно слово, му говорю, алибы Джейда я бы затащил. О, плюс два кубка. Это отлично. В общем, что вам скажу, если хоть себе Джейда, то создавать единый аккаунт, там, вы Стива, Лари, там, отдельно. Лари такой симперсон. Это редкий персонаж. Стив у нас, легендарный персонаж, это орел. Значит, там черепаха это у нас. Ну, будет эпический персонаж или редкий. Нет, это, по-моему, эпический. Ну, а теперь как, кто-то бравлеры пошел вон, блин, я снимаю, отстань, но ну, блин, ну почему? Ну, ПЖ, а, блин, ПЖ, ё-моё, о, блин, блинчик, вы чё, прикалываетесь? Чё за вэх? Два на одного. И я тоже хочу пожаловаться на Никса, на Никса, на Джейда, чё за приколы такие вот. Кто знает, как их побеждать? Напиши в чат, мне нужно твоё мнение. Джейт и... Джейд и Ник самые читерские персонажи на свете в игре зуба. Так, скоро будет 1100 кубков и будет новая награда. Потом вместе с вами узнаем новую награду. И не перематывайте Эй, куда забрал? Не-не-не-не, а ну иди сюда, блин, что я завис? Я не заметил, что я зависал. Ах, кто такой? Так, давайте вырублю. Ааа, -а -а -а, блин, ну чё же такие? Ларри такой, дизе, Лари, а? Ларри, пошло. Так, вырубай. чай че Че-че-че! за прикол, слышь ты? Гануди сюда непослушный. В общем, напиши в чат. Кто он такой вообще? Это ненормально. Ларри, ну что ж делать? Игра мне ненавидит совсем. Джейд, Никс, еще Ларри тут. Капец, три на одного, нечестно. Почему это так? Так, минус 6. не так не, не классно. Да, эти хоть что-нибудь, блин. сидеть здесь, я не хочу. Хоть какой-то бы дали анимацию, там, поезда. Вот было бы прикольно, кстати. Ну, конечно, это лаги. Когда пофиксит лаги? Блин, тут еще акула заново. Пошел вон акула, блин. Почему Брюксы беспомощный? Вот, самая главная нашёвка. Брюкса беспомощный. Слышь ты, слышь ты, и беспомощный. Он меня вырубил, он меня вырубил. Эй, вы это видели, Брюкса вырубил. какой то какая-то акула. Прикиньте, Еще акула, чё за прикол? Брюкс самый славный персонаж на этом игре зуби. Самый слабый. С ним очень тяжело. Блин, одиннадцатый мест хоть пятьдесят блин зуба. эти ненавижу. Ненавижу ты даже ничего не даешь. Вот, все ненавижу. Ненавижу. Даже писали на сообщение там о помощи о превьюшках. На нем мне ничего не ответили. Проигнорили. Так внесу не кубок. Напиши в чат. и реально, что Брюк самый обычный персонаж? Вот Бравл Старси там хоть три на три можно. Там поприкольнее. А тут, ну, тут можно, да? Но... не знаете, какие игроки бывают. Возможно, это уже ограничение для меня. Возможно. Ну, я был, конечно, шоки, что все убивают брюкса. Брюкс даже Сани не затащить. Что ему делать? Приходится уходить, да? Уходить с боль боя. Это а обычные... Обычные... Я не трус, поэтому все Ну ладно, ладно, можно, конечно, уйти. И так подзарабатывать баллы. Как там, купки. Но это, конечно, не классно. Не классно, что зуба такая вот игра, которая так плохо ставится. Капец просто. Этот персонаж никому станет не нужно. Кстати, я всех вырубил персонажей вот этих вот солдатов-охранников. Очень классно. Хоть меня это радует. Так, тут серебро, все тут пойдут, так же лук пойдут, также еще один копье, так что это ценная вещь, еще аптечка. А вот здесь тебя покажете. почему бы нет? А знаете, а что-то мне уже начинает... Ага, смотри, если акула сейчас будет, то она меня убьет. Явно она меня убьет! Почему? Не, меня вырубили! Снова за свое, да? А -а -а -а -а -а, блин, как это? Это же моли убивает Умникса, брюкса. Брюкс беспомощный, это персонаж, который я на нем играл. Беспомощно это делать для того, чтобы перевести там на русский, там на английский. Хочешь, чтобы англичанский знали, то есть американские там, америки. -э -э перевели и, понятно, да, конечно, у меня ошибки. Ну что ж, поделайся, такая игра безумная. Зуба, ты что, Челлеш? В общем, уже пора заканчивать, как я понял, да? Все, я ненавижу игру с зуба. Почему? Не, ну конечно, собрали кубки, но недостаточно. Ну почему? Все могут убить. Нужно что? Сваливать, да? Сваливать нужно. Как я понял. Уходить с боя боя? Окей, я понял вас зуба. Понял. Вы хотите, что я был трусом? Да, ах уж такие. В общем, всем удачи, всем пока. Ставьте там лайк, не дизлайк. Ставьте лайк на этом ролике. Лайк. Но я был, конечно, шоки, что все убивают Брюкс, а Брюкс даже Саню может защитить. Что ему делать приходится? уходить, да? Уходи с полей-болей, а ты обычный, обычный. Я не трус, поэтому все. Ну ладно, ладно, можно, конечно, уйти и так подзарабатывать баллы. Но это, конечно, не класс, не классно, что зуба такая вот игра. Трэлл. Только плохо ставится. персонал никому с ним не нужно кстати я всех выругу персонажа это делать солдатов охранника хоть меня это радует так тут серебро все то кто поют также, же лук пойду также еще один копье так что это ценная вещь еще аптечка будет а вот кашта почему будет а знаете кто то мне уже начинает ага смотри если Акого сейчас будет то она меня убьет явно она меня убьет почему нет Не меня боробилим снова за свое да а -а -а -а, блин так, это, это же Молли убивает, умница, Брюкса, Брюкс, беспомощный, это персонаж, который я на нем играл, беспомощно это сделали для того, чтобы перевести там на русский, там на английский, хочет, чтобы англичанский знали, то есть американский там, американский, э, перевели, и, понятно, далеко, конечно, нет ну что ж поделать, такая игра безумная, Зуба, ты что челаешь? В общем, уже пора заканчивать, как я понял, да? а я ненавижу игру с зуба. Почему? Не, ну конечно, собрали кубки, но недостаточно. Ну почему? Все могут убить. Нужно что, сваливать? Да, сваливать нужно. Я понял. Уходи из боя-боя. Окей, я понял вас, зуба. Понял. Вы хотите, что я буду трусом? Да, нахуй такие. В общем, всем удачи, Всем пока, ставьте там лайк, чё не лайк. Ставьте лайк на этом ролике. Лайк.